Добрый день, в этом видеоуроке я хочу вам показать, как можно объединить несколько столбцов, точнее любое количество столбцов вам в один столбец. Ну, то есть, получается, вы объедините всю информацию, которая у вас хранится в нескольких столбцов, в один, без потери информации. Я вам покажу в этом видеоуроке два способа. Первый способ это через формулу, второй способ через блокнот. Я покажу разницу, чем будут они отличаться. Давайте начнем с, а, с первой, это все в Excel у нас через формулу. Мы выбираем любую свободную строчку. И можно прописывать с помощью, вручную ну, или с помощью визуального. Давайте я покажу оба, способа, а, оба примера. Нажимаем сейчас вручную, ставим равно. Пишем по-русски цепить, Открываем скобки выбираем первую строчку первого столбца точка с запятой первую строчку второго столбца точка с запятой треть, первую строчку третьего столбца точка с запятой первую строчку четвертого столбца точка, закрываем если у вас имеется например шесть семь то вы снова закрывает наставить точку с запятой выбираете еще столбец ой первую строчку следующего столбца точка с запятой и так пока вы не закончите семь столбцами у вас имеется после этого вы закрываете в скобку нажимаем enter вот так у нас появляется информация то есть мы скопируем у нас все тоже получится а, получится информация теперь давайте я уберу все это и мы покажем, как визуально все работает нажимаем вставить функцию в поиске мы пишем сцепить если у вас э, не предложено здесь выбери функции Нажимаем на IT, и он продолжает зацепить. Видим вот такое визуальное окошечко, аргумент функции. Текст 1, текст 2. Текст 1 мы вставляем первую строчку. Первый сапсов. -сап. Текст 2 вставляем первую строчку второго, текст 3, первую строчку третьего, текст 4, первый строчку четвертого. Текст 5, текст 6, текст 5, текст 6 и так далее. Мы будем вставлять, если у вас имеется больше сапсов. -сап столбцов, который нужно объединить. После того, как вы ставили все, нажимаем просто ОК. Вот у нас появилось то же самое. Просто тоже копируем. Все. У нас все объединилось. Но это не конец. Давайте я покажу почему. Нажимаем Ctrl-C. Создадим файлик еще один. И у нас вот так появится. То есть блин, ссылка то есть у нас эта формула ток на один столбец как это избавиться? Мы, избавиться нажимаем ctrl c выбираем любое можно здесь можно здесь где угодно давайте вот здесь ячейку пустую нажимаем правой кнопочкой по этой ячейке специальная вставка значение и у нас вся информация скопировалась в одно один текст из всех столбцов также давайте скопируем покажем что получилось все у нас работает все вся информация сохранилась в один столбец всех наших столбцов объединилась без потери информации второй способ заключается это создание через блокнот давайте я покажу тоже создадим блокнотик вернемся секундочку. Выделим все наши столбцы и строчки. Вставляем. Вот у нас получилась информация. Надеюсь, подпишу на всякий случай. Первым делом мы ставим перед первым нашим названием наш курсор. Нажимаем Tab. После этого мы выделяем пустой значение нажимаем Ctrl-C C. Третьим шагом мы нажимаем Ctrl-H Мы его выделили Все, Ctrl-H Здесь мы что вставляем Наш PropTab а, чем? чем мы заменим Наш пропущенное значение Здесь мы ставим пробел Допустим Давай то... так, нет, Не точно. давайте тире Пробел, вот так, заменим все у нас заменили это мы все удаляем перейти то что нам не надо копируем получим информацию давайте ставим вот сюда увеличим вот, вот так у нас получилось то есть у нас под, перед каждым ну, между каждым столбцом а, соединенным будет стоять пробел тире пробел ну, думаю даже покры... ну, покрасивее но ну, здесь вы можете тоже поставить например у вас вот форма стоит если вы здесь выберите поставить пробел-пробел вот здесь добавится то есть все равно где вручную где-то. на этом я вам показал два способа которые стопроцентно работают без всяких макросов которые многие предлагают делать то есть если у вас имеется таблица иксельеское из 500 пятьсот тысяч строк и там например по 7 столбцов и вам дали задание как объединить все это в один столбец и выгрузить например в одном столбце ну какой-нибудь другой иксельеский файлик короче там у вас надо первый фио а у вас они в трех столбцах находятся вы скрой объединяйте и вставляете в тот иксельеский файлик все то есть, думаю, этот видеоурок вам поможет это все сделать а, в несколько шагов, не потратив на это много времени, всего лишь минут 5-10. И вы будете довольны. На этом видеоурок я хочу закончить. Подписывайтесь на мою группу, помню, с компьютером вступайте. А, вступайте а, подписывайтесь на канал. А, предлагайте а, тематики для видеоуроков, постараюсь их снять и показать подробно все, все действия. А так, всем спасибо и до свидания.